No one's getting В последнее время испанский футбол подарил уж очень много талантов Европе. Квалифицированные игроки стали оплодом для инфраструктур небогатых клубов. Золотое поколение. Обычно так их называют. Но скорее всего это Хави, Иньеста, Рамос и Косилес. А здесь безусловно таланты и достаточно хорошие игроки для клубов, не решающих серьезных задач. Но, как и везде, среди множества хороших игроков есть таланты, изумруды и оригиналы. Пока многие бегают за феноменом Иско из Малаги, Диего Симеоне выращивает нового вундеркинда в мадридском атлетике. И имя ему – Хорхе Ресюрхион Меродио или просто Кокке. Его роль и значение в механизме атлетико – Легко недооценить Он находится в тени таких игроков, как Фалькао, Диего Косты Но функции распасовщика он выполняет великолепно Он может отдать пас, как на длинную, так и на среднюю дистанцию В случае закрытия партнеров Кокке может взять инициативу на себя Обвести, ускориться Индивидуально он силен Быстрые ноги, плюс его голова всегда смотрит на поле Если Иска за счет техники может возить двоих, троих и завершить атаку ударом в сторону ворот, то Кокке за счет техники может не обращать внимания на мяч, а наблюдать за открывающимися партнерами. А самое главное, что есть сейчас у Кокке, это своевременность. Он может переждать ситуацию и дождаться именно того момента, когда пас будет особенно уместен и необходим. 10 голевых передач за его первый сезон в основе. В твои годах Хорхе выходит на высокий уровень. Фалькао забил половину голов именно спаса Кокке. Диего Семеона сейчас строит боеспособный коллектив для больших побед. И именно сейчас он все закручивает на молодых футболистов. Один из них является Кокке. Именно ему после ухода Радамеля Фалькао придется взять на себя ношу лидера. Но при доверии главного тренера Атлетико... У Кокке может все получиться. Талант и возможности у него есть. Что не сказать о делах в молодежной сборной Испании. И он должен быть лидером, где у него очень серьезные конкуренты: Иско из Малаги и Тиаго Алькаранко из Барселоны. Они уже давно являются основными игроками, когда как Кокке получил свой шанс только в этом году. Но это не помешало ему закрепиться в составе молодежки на недавнем чемпионате Европы. Был он настолько хорош, что организаторы, не задумываясь, назвали его в числе лучших. А его видение поля помогало устраивать на поле настоящую тик-атаку. Иногда они даже заигрывали с Алькантерой, и мяч у них невозможно было отобрать. После выигранного Евро за троицы в лице капитана Иско и Кокке началась настоящая охота. Один на днях подпишет контракт с Реалом. Тиаго, скорее всего, переберется на Туманный Альбион, а Хорхе желает видеть в своих рядах чемпион Лалики. Каталонский клуб видит в нем нового инвесту Но известно, что и Реал выходил на Коке. Правда, он играет за другую мадридскую команду. А там есть договоренность между двумя президентами клубов. Энрике, Сересо и Флорианом Пересом. О том, чтобы клубы друг у друга не переманивали игроков. Ну, скорее всего, чтобы Реал большими деньгами не заманивал молодых подразников. Кокки еще, быть может, год отыграет в Атлетика. Если его прогресс не остановится на достигнутом, то увидим шестого номера в той же Барселоне или еще где. Но мы пожелаем удачи ему, как в мадридском Атлетика, так и попасть на карандаш Висенте Дель Боски и выйти на новый, высочайший уровень.